Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Жавниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Я снимаю видеоответ на комментарий одного из подписчиков. Поэтому, если вы хотите, чтобы я ответил на ваш интересующий вопрос, просто напишите его в комментарии. Если он будет достаточно интересен, я обязательно сниму на него видео. Итак, сегодняшний вопрос – это мутное зрение при неврозе. Можно ли от него ослепнуть, что с ним будет дальше и так далее. Один мой подписчик написал о том, что у него уже нету страха инсульта, инфаркта, у него есть страх – который приводит, ну или вообще, что у него возникают какие-то проблемы с зрением. Оно мутное, и он, соответственно, уже 4 месяца зациклен на этом симптоме и боится, что этот симптом останется навсегда, и боится, что он вообще может в конечном итоге, наверное, ослепнуть. В чем здесь смысл? Во-первых, это симптом страха, Точка. То есть, это не невроз, это симптом страха. Как это все возникает? Дело в том, что невроз – это повышенная тревожность, которая провоцирует определенный ряд симптомов. В зависимости от того, на каких симптомах вы сосредотачиваетесь, они усиливаются. То есть, если вы сейчас сосредоточитесь на ощущениях в своем большом пальце, вы начнете чувствовать пульсацию. Но она там уже была. То есть, вы ее не чувствовали, пока не сосредоточились. А когда сосредоточились, стали чувствовать. То есть, вы тем самым усилили то ощущение, которое уже было. То есть вы воспринимаете более сильно это ощущение, чем воспринимали его раньше. То же самое происходит со зрением. На фоне повышенной тревожности происходят проблемы со зрением. Человек на них зацикливается, сосредотачивается и, соответственно, начинает все чаще и чаще их замечать. Это первый момент. То есть здесь есть несколько факторов в сумме, которые приводят к этим проблемам. Первый – это сосредоточенность на симптоме. Второе – это последствия, страх, страх за боязнь последствий этих симптомов. Например, человек говорит, подумал, что будет дальше с моим зрением, а вдруг оно окончательно ухудшится. То есть он каждый раз боится, что его мутное зрение никогда не пройдет. Соответственно, это вызывает страх. Он может бояться в нескольких направлениях. Это отдельные события, которые надо сформулировать и разобрать. То есть поменять к ним восприятие. Это первое событие, например, подумал, как будет дальше с моим зрением, а вдруг оно всегда останется таким. Подумал, как дальше буду справляться со своей работой, а вдруг не смогу больше справляться с работой, а вдруг зрение пропадет совсем. То есть он должен разобрать все варианты, что будет дальше с его зрением, с этими симптомами и как он будет справляться со всеми делами, потому что именно за это он боится. Третий момент – это сам страх, который возникает, то есть это повышенная тревожность. Дело в том, что на фоне повышенной тревожности у человека в любом случае будут возникать симптомы страха в теле. Это неизбежно. Единственный способ убрать эти симптомы – снизить тревожность, которая их провоцирует. Тревожность можно снизить за счет фиксации отдельных событий, которые сейчас возникают ежедневно, прорабатывая их, таким образом снижая общую тревожность. Итак. Страх за последствия симптомов, сосредоточенность на ощущениях и повышенная тревожность. Следующий очень важный момент ⁇ это понять, ну то есть вот, вот, э, вот эти вот три э, причины. Это и есть те причины, которые приводят к мутному такому зрению и к тому, что оно поддерживается. То есть человек его испытывает, и оно поддерживается. А, ну да, еще один четвертый фактор, который является, скажем так, не ключевым на наличие или отсутствие мутности, а, скажем так, влияет на степень силы этой мутности. Проблемы со сном, с аппетитом, утомляемость, вредные привычки. То есть, грубо говоря, если вы физически себя плохо чувствуете, ну, то есть у вас есть какие-то факторы, которые ухудшают ваше самочувствие, это будет влиять на степень возникновения симптомов. Чем хуже вы себя чувствуете, тем сильнее возникают сами симптомы. Поэтому, чтобы у вас этих симптомов не возникало, вам нужно вот эти все четыре фактора убрать. Давайте начнем с самого первого. Повышенная тревожность. Работаем ежедневно с фиксацией разбором своих тревожных событий, снижаем общую тревожность. Второе. Это сосредоточенность на ощущениях. Ну, Здесь, к сожалению, она возникает как раз вследствие того, что вы боитесь за последствия. Третий пункт. Убираем страх за последствия этих симптомов. Нам нужно сделать так, чтобы вам было все равно, останется это мутное зрение у вас или нет. Тогда оно уменьшится и по ощущениям, и по частоте возникновения. Четвертое – это улучшаем общее самочувствие, чтобы вы физически себя чувствовали лучше, и на фоне повышенной тревожности страх не так сильно провоцировал сами симптомы. Ну, и, соответственно, теперь давайте поговорим о том, почему вообще так возникает. И здесь я бы вам хотел рассказать один очень интересный случай. На самом деле, многие симптомы... вот У меня никогда не было ни тревожного расстройства, ни невроза, ни панических атак. Но при этом я очень хорошо понимаю все эти симптомы, которые вы испытываете. Почему вам кажется, что я не могу их испытывать? Могу. Дело в том, что я когда-то прыгал с 10-метровой вышки в воду. И у меня жутко был страх этого. Понимаете, мне надо было прыгнуть. С огромной высоты впервые в жизни я дико боялся. Я испытывал все то, что вы испытываете. Все вот эти состояния. Следующий момент очень интересный. Это то, что отдельно все ваши физиологические или вегетативные симптомы, они возникают в разных ситуациях. Например, я чувствовал вот эти ухудшения зрения, когда... С утра резко встаешь в туалет, идешь в туалет, и, соответственно, чувствуешь, что у тебя аж прямо в голове пульсирует, и вот так вот все зрение становится таким туннельным. Я несколько раз это испытывал после кальяна. Я курил кальян, и после этого сидел, сидел, курил, курил, курил, а потом думаю, пойду в туалет, встаю в туалет, иду, меня уже ошатает я встаю в туалет, и я чувствую, что у меня голова пульсирует, зрение вот так сужается везде, вокруг темнота плохо все видно и так далее я выходил из бани, после того, как хорошенько-хорошенько попаришься уже там несколько раз, выходишь на свежий воздух, вдыхаешь свежий воздух и чувствуешь, что у тебя аж прям белина какая-то перед глазами то есть, как будто у тебя остатки от, от этого мыльной воды остались ну да ладно, это еще не то, не то. самое явное симптом ухудшения зрения я почувствовал тогда, когда в одном из ночных клубов, когда еще раньше были, знаете, такие шары с чистым кислородом. Вот когда ты берешь. Вдыхаешь чистый кислород. Причем бармен, который дал его шарик мне, он мне дал, по-моему, три шарика. Я даже пытался это сделать правильно. Он мне сказал, как нужно делать правильно это. То есть тебе нужно полностью выдохнуть, вдохнуть кислород носом, выдохнуть, снова вдохнуть кислород носом, выдохнуть и снова вдохнуть. То есть ты три раза подряд вдыхаешь чистый кислород. Так как это происходит с каким-то таким временным лагом, то ты сразу симптомы не чувствуешь. Но как только ты это сделал, ты чувствуешь, что у тебя все тело вот так вибрирует абсолютно везде, покалывание, ощущение полного анимения, дикий шум ушах просто писк. Представляете, клуб, музыка долбит вообще, а у тебя звук просто с музыки вот такой Бу-бу-бу. Вот так вот, и ты просто думаешь, что происходит? Твое зрение настолько сужается, то есть оно прям просто, ты видишь, как будто вот через, через какие-то клетки, вы вот знаете, как сетку рабицу, ты смотришь через нее, вот ты так начинаешь смотреть, и зрение сужается, и я тогда помню, я взялся специально за барную стойку руками, потому что я понимал, что я просто, не, я не знаю, что я, может быть, сейчас вот так вот просто тшенька обратно и опрокинусь. В общем, я стоял, у меня всего вот так вот трясло, все немело, дебело, я не мог вообще ничего сделать, у меня жутко шумело в ушах, жуткий писк, сужено зрение, и вот тогда я понял, что это за симптом. Это называется гипервентиляция легких. Это как раз тот феномен, который приводит к мутности зрения. По сути, это просто сильное насыщение крови кислородом. У вас как бы уровень крови, кислорода в крови он определенный, и этот кислород отправляется ко всем тканям, ко всем органам по кровеносной системе. Как только вы вдыхаете, от страха вы начинаете более интенсивно дышать и больше давать просто кислорода в воздух, ну, в легкие. От этого кровь перенасыщается кислородом, и мы чувствуем вот такие вот эффекты. Это часто происходит, когда люди оказываются после душного города, например, в лесу они чувствуют легкое головокружение, какие-то тоже проблемы со зрением или еще в других ситуациях, где происходят такие перепады, которые именно перепады уровня кислорода, которым вы насыщаете кровь. То есть Перенасыщение крови кислородом – это и есть гипервентиляция легких. Этот самый эффект и приводит к этим проблемам со зрением. Надеюсь, сейчас вам стало более понятно, что делать, почему это возникает. Но вы должны понять первопричину. Именно повышенная тревожность и то, что она у вас сейчас есть. Она и приводит к этим симптомам. К сожалению, как, вы, как заметил мой подписчик, он сначала боялся за инфаркт, инсульт, и потом написал, я за это уже не боюсь. Боюсь уже за другое. К сожалению, вот так переходит человек от симптома к симптомам, пока он общую свою тревожность не снизит. Поэтому снижайте общую тревожность и пишите свои вопросы, которые у вас есть. Я на них сниму такое вот видео, чтобы вам было все понятно. Спасибо за внимание. Всем пока, друзья.